О своем будущем ролике я писал в телеграм-канале, точнее о том, что вы в нем увидите, а именно новый вид дарк игроков. Все мы, наверное, привыкли сталкиваться с таким видом дебилов на дарк которые, будучи донатными или же наборными админами, как-то покрывают знакомых или же засаживают одного игрока чисто из личной неприязни, обидел друга, я не дам тебе тут играть. В этот раз я встретил тучу донатных пророков, каждый из которых поголовно знает, какое я правило нарушаю и через сколько в секундах, минутах, часах я отлечу с админки и за что конкретно. Этот ролик также будет изобиловать озлобленными непонятно на что детьми, хотя немножко я понимаю, чем они недовольны. Но вот представьте, вы живете себе в своем идеальном мире, в котором есть, конечно, правила, но вы можете их не соблюдать, а наоборот нарушать, причем безнаказанно. Тем же самым занимаются и ваши друзья, просто потому что тут так принято уже по-другому никак. Никто из жителей этого идеального мира не хочет ничего с этим делать, либо потому что не знает конкретных правил, либо потому что не знает, как этому противостоять, потому что таких игроков, как вы, много. И тут внезапно. Внезапно приезжает челик на самокате и начинает раскатывать ваш клоповник и вас самих в труху. И в итоге оказывается так, что все, чем ты занимался, это одно сплошное нарушение. И что делать с этим, непонятно. Блядь, что за... нет, за... Так вот Зачем ты меня убил первый раз? Сейчас, плакса, плакса. Зачем? ты его скребли? Вин, плакса, жалуясь я одином, плакса. А ну подожди сейчас. Тяжело без родителей живется. Плакса, плакса, плакса. Ну да, видать. 4 Четыре точки, так, расскажите ему. Да он, там мне все кажется, все в курсе, это вирши по его поведению. Хочется. Демка нужна на убийство. Ладно, хорошо. Да. Давай, меня хорошо. За что ты меня убил? Да мне все равно. А ты признаешь, что ты его убил? Чтоб ты не плакал, понимаешь? А по ты, признаешь, жизнь, ну, признаешь? Жизнь не ты признаешь, ты признаешь, да? Да, я признаю, да, браток. Давай уже понятно, уже... Ты и смотрел фильм Парфюмер? Ты ж так же родился, как он, Жан-Батист. Да, да иди дальше со своим изменением голосом говори. Я могу позор, с тобой без изменения поговорить, нации, но ты позор, просто нахуй улетишь. Да, позор с таким вокабуляром рот нахуй открывать. Я же хочу зайти в этот магазин, а не по получать. Че ты оружие машь? А зачем оружие достали? 40. Сейчас же нет необходимости доставить оружие. Можете убрать его. От чего оборона? Тут да никого нету особо. Лучше уберите. Ну, двустволка у вас что была. Что Мне интересно, есть? у вас лицензия на него есть. А можете предоставить ее? Не, я не курю, не курю, спасибо. Предоставьте лицензию, пожалуйста. Вот тут мы отыгрываем ролл на лицензию для оружия. Я его проигрываю. Охуй в моем... Ой, блядь! За что? Нахуй с оружием, Мне с оружием Захватить сюда. Вот видите, полицейский, почему мой друг стоит с оружием. Ну, теперь-то да. Но И у него лицензия есть фразы, на это, все нормально. Если меня тэпнут, я вам это все нормально так хорошечно объясню. Скомпоновано. Не совсем кратко, но по факту, потому что. Кто будет в здравом уме подходить к полицейскому в спину с дробовиком? И стоять просто так вот пылить на него, а? Вот, не, вот это интересно, а? Кто? Никто. Ну нормальный человек так делать не будет, а челик на Даркерпе, который родился. Ну который родился где-то вот здесь вот. Такое делать, конечно же, будет. И делать это на постоянке. К стене. <связать> Убрал я. Убрал нахуй я ствол и к стене лицом. Что за я вот даже пальцем не тронул интересно какого хуя у тебя манипринтер тут делает это не мой даже аренда я пришел к челу тут стоял мани принтер да я его сломал она а оружие да. у тебя оружие я ну нашел вот он вот, на полу на Че? полу нашел серьезно да да что происходит? вот он вот он вот он который бомж Че? Который за ним, который синюю, а вы можете синюю, не двигаться, который... я Верло? вам сказал к стене встать, стоять спокойно. Да, хорошо, хорошо. Что происходит? Гей? У него есть сеть? Фу, где. Бегаем, гей. Револьвер откуда? Лицензия на него есть? Лицензия? Так я... Так... Оп, оп, а, так оп, оп. ты же нашел оружие. Без оружия ты бегал... <свят> бежит. Парад дебилов сегодня у нас открывает этот челик на бомже, решил поиграть в Робин Гуда, хотя у него роль заключается совершенно в другом. По идее, он должен просто избегать всех конфликтов, которые могут ему показаться опасными для его жизни. Но вместо этого он идет против власти, помогает бандитам и так далее. Да, на некоторых серваках можно создать свой бомжеград, в основе которого будет глава бомжей и все остальные бездомные, которыми он будет управлять. Можно будет сделать какой-нибудь митинг против власти, или же потребовать что-то от мэра. Но я очень сомневаюсь, что это хоть немного походит на митинг, и поэтому подаю ЖБ. Ага. Я помню, ты мне кто тот раз... Можешь, убить? Можешь меня убить? Можешь убить, пожалуйста. Здорово. зачем ты убил меня? Че? Когда? Ну вот, когда я этого стал человек. Спасибо. лицом к стене ограбителя за револьвер. Он мне бабок подкидывал и так далее. А что? А ты признаешь? Ты признаешь, что Шти его убил? Ну? Yeah. Когда он тебе oh, успел ну, бабки скинуть, скидывал. если он был в наручник? Он до этого еще скидывал. За что? За, за то, чтобы он... Есть. А, за то, чтобы ты его в будущем защитил за то, от мента? Да? Ну скидывал. что за бред? А в чем демка? До этого, а не после того, как ты сдох. Я демка защиты, ты же этого сделал. Ты же убил это его, ты признался. Ну это мой друг был, в Ну и что? А, а зачем ты его убил? Ты забомжаться, чем полицейского убиваешь. Забомжаться, чем полицейского убил. Друг, о, друга, твой... присылал. друга присылал. Ну, как присылал? Присыл, я выяснял, если лицензию. Мне надо было это узнать всего. Ну, я его защитил. От ну, чего? Чего, чего? От чего? От разговора? От ареста. А кто сказал, что я его собирался арестовывать? Э, слова об аресте вообще никакого не было, понимаешь? А у тебя теперь защитит. Ну, он в наручниках уже был, это уже для меня считает как арест для него. Арест — это когда он сидит в тюрьме. А, за бомжа, просто... да. а за бомжа, где прописано, что я не могу помогать? А за бомжа, где прописано, что ты можешь это делать? Да. А где написано, что я так могу делать? Могу делать. Ну вот именно где написано то, что я так можешь делать. А, нигде, ну, видишь, против. Так... Защищал, ты не защищал друга, ты убил человека, при этом. А, а не, не было. было. А что, ты, ты не защищал от бандитов, Причина чтобы бывает, так бывает. делать. А моего друга мог Подумай, а, Ладно, ты он и демагогию и не нужно разводит, просто спрашивает, а где это запрещено, блядь, заебался я, понял слушать. Банюва. Боже мой. Боже мой, да. Вот именно что, боже мой. Мужичье. Извини, Окей. Да, стой. <смех> Сука, я даже не знаю, зачем я сделал этот стоп-кадр, потому что тут все очевидно. У вас на экранах дебил, который не может нормально выговорить лицом к стене, это первое, притом он начинает это очень быстро диктовать, чтобы никто ничего не успел сделать. Панулся совсем? Здорово, зачем ты меня убил в этой э, в, в отеле, когда я хотел стать лицом к стене? Зачем? Мне подчинение. Так я ж тебе сказал, то что все, типа все, все останавливаюсь, я еще и спросил тебя, нахуй ты это делаешь? Ты по мне стрелял ты просто с оружием ты, был? Ты слишком быстро отсчитал, ты понимаешь? Ну, так и ты с оружием был. Ты с оружием был, конечно, я буду торопиться Так, Что в смысле, бля, было? ты на человека, который с дробовиком бежит изначально Ты ствол наводишь, пистолет, блядь, и угрожаешь ему <съем> Причем ты считаешь, раз, два, три, и начинаешь по нему палить Тебе ж надо было просто поебашиться с кем-то ну камон, ну ну, что это за бред. Я говорю, это я испугался свою жизнь, блин. Когда у меня было изначально оружие, а, шу -шу. я хотел там, типа, чел зарейдить, ты такой там выбегаешь а -а -а. за губком, конечно, блин. Не, ну хорошо, но головой-то тоже надо думать. Но ты же видишь, по тебе не стреляю, а на тебя даже не целюсь, не навожусь. Ну ты просто хотя бы помедленнее считаешь. Я же тебе сказал, типа, да все, все, все становлюсь. Я сначала сам не понял, что такое. Ты вроде типа сидишь, потом раз додергался ты кулицом к ней раз, два, три, и потом начинаешь по мне палить. я просто хотел там чел зарейдить, а ты, блин. Это бой емы испугается. Ну так. А, то есть, ты хотел почистить себе ме место, чтобы. А где? для рейда, а он из тюрьмы вышел, все арест кончил. Он хотел Конечно, себе место для из рейда из освободить вышел. и только вот для этого он убил Мента, считай. Нельзя было как-то сказать полицейскому там ложную инфу дать насчет манников, там послать его блядь, в конец города, чтобы он пошел гулять, пока ты кого-то рейдишь. Не, надо сразу просто убить. Не, я хотел Аминашовского прям зарейдить там это всех убить. Ну что так тот игрок, он прогнал он... бы Мента тем самым то, что его обманул, там скал бы ложную наводку. Мент бы ушел, ты бы взломал там и как. Как папич бы закричал сейчас убью всех и сделал бы это а так по факту ты просто взял убил человека просто так ну то есть да, меня да да, да да да ну вот видишь я что объяснил вам вам судить Это что вам объяснил то что я очень сильно испугался плюс я хотел зарядить человека плюс я досчитал за трех и это было неподчинение не ну если ты прям быстро считал как можно сразу же не вот так, разве... а, хорошо лицом к ней раз, два, три. Ну, примерно так это и было. Ну, все нормально. Раз, два, три. Ну, нормально. Ну да, возможно, это еще прозвучало нормально, но давайте еще раз обратимся к тому моменту, когда он начал мне отсчитывать, как это выглядело. Лицепсионный ляс, лицепсионный два, лицепсионный три. Потому что я просто бежал и я на него внимания не обратил. Не спину. Ты прям бежал на меня, какой спину. Ну, блядь, естественно, я буду на тебя бежать, потому что я поднимаюсь по лестнице, наверху которой ты стоишь. Баа! Я что-то спиной я должен как-то спускаться, чтобы от тебя было. идти? Ты просто сидел с, с пистолетом, яйца, блядь, высиживал на лестнице. В я сказал, почему я его убил, вам решать. Испугался, охуенно. Бля, вот мне может быть тоже боязливым стать, вот, понимаешь, взяться просто за оружие, за тесак, И просто вот ходить с тесаком где-нибудь по подъездам, увидеть кого-то внезапно, захуярить, искать. Я испугался просто, ребят, я пугливый просто. Тут темно, темно тут у вас, как в фильме Брат давай и перед. И ебаши всех, блядь. Что было, кстати, че было? Так ты испугался или то, что тебе не подчиняются, ты из-за этого убиваешь? Первое, первое, первое объяснение, ну хуйня полное, потому что ты слишком пугливый для того, чтобы быть бандитом. Понимай, как хочешь. А второе, но неподчинение, ну я за условную секунду-полторы, как ты считал, 1, 2, 3. Я особо не пойму, когда... Слушай, Про... можно тебя перебить? Да, конечно. С... Я, ты говоришь, что, что он типа он боялся. А чего ты от него боялся, если у него даже оружие? не было? Ой, какого у него не было? Он дробашил такой... Нет, у меня было... Там, не я было... Я бежал постоянно с оружием, с дробовиком в руках. бежит, значит, на меня прям. Я вот. посрал, стою Ну, типа, я подним... Смотри, я поворачиваю, я поворачиваю так вот отелю поднимаюсь просто вижу шкет сидит какой-то просто и все но я на него внимание не обращаю, не помочь он делает не на него похуй он же решил он видя то что я не на него бегу с ним не говорю он лицом с ней раз два три и уебашит меня просто вот ты говоришь что тебе пофиг на меня было напиши полицейский тебе пофигу? а почему мне не пофигу ты для меня обычный гражданский я мафия Бля, я че, знаю он поголовно он и по лицам, кто он мафия, он кто нет, серьезно? Ты для меня Всё обычный оно, гражданский вот чел. с оружием. А я не видел у тебя оружия, ты понимаешь? Я не видел у тебя оружия. Круто, вот так вот прицелился, плюс ну, и вот так. у меня модельки оружия у всех э, в паху находятся, вот между ног. Дробовик, пистолет, неважно. Но бандит не будет таким пугливым при виде мента, тем более, когда у него есть ступ. Интересно, блин, с дробошом. А, то есть убегают. ты, блядь, испугался, Круто. и ты все равно начал мне угрожать оружием и убивать меня. Да серьезно? Слышь, тут Конечно. пахнет еще одним нарушением. Фереррарбан. Плюс, такое нарушение. Плюс это я подумал, по-твоему, вс ⁇ что ты чекернал. Какой фрекил, непочинение. Бля, я как мо могу 30. к тебе подчиниться? Даже понимаешь, что БДСМщики больше времени дают на, на подчинение. И только потом пиздить начинают. Ты же просто для формальности отсчитал, чтобы потом отмазываться на жалобе типа неподчинения. Я же не считал прям очень-прям очень-очень быстро. Бля, где плетку купить на этом сервере? Сейчас я тебя подчиню, нахуй. За секунду мне не подчинишься в таком случае, я на тебя жалобу, нахуй, У него логика не так работает. Я говорю, Бля, она у меня к работает к рейду, хотя бы как-нибудь, в отличие от тебя. С твоим уже. объяснением, что ну, да, ты сначала боялся гидая, мента, потом хорошо. ты не побоялся его. Так любой адекватный человек, который готовился к рейду, вообще бы его бы сейчас бы ограбил. Или, или бы сразу же бы убил. Вот сейчас все делаю. Человек, который готовится к рейду, он не будет да, грабить э, полицейского прямо возле санк места санк рейда, выходит. понимаешь? Это немного не так работает. Хотя и Ты выходит, мне про логику выходит. говоришь? Ты что, серьезно? А теперь мы переходим к другой части ролика. Может быть кто-то читает мой телеграм-канал. Там я написал, что открыл новый вид дебилов в DarkRP. И это не заново переоткрытый какой-нибудь вид админов, которые покрывают друзей. Нет, все куда интереснее и немножко проще, чем обычно. У любого были такие ситуации, когда вы просто играете в встречаете нарушителя подаете жб и на жб вам говорят демка есть или нету и вам говорит это постоянно спамит как раз таки нарушитель так вот год назад я придумал как можно законтрить эту фразу с запросом демки вы просто спрашиваете после того как объясняете свою версию было ли такое или нет если человек вам отвечает что не было то вы показываете демку и он получает еще и обман администрации сегодняшние долбоебы поголовно считают что если игнорить этот вопрос или же отвечать на него достаточно расплывчато не давая точного ответа админу то это может прокатить. На некоторых серверах запрещено игнорировать вопросы от администратора, который разбирает эту ЖБ. Поэтому, ребята, если вам встречается такой урод, просите админа от своего лица лично задавать ему эти вопросы. Но тут-то нету армии ТРП как такового, да? Армия ТРП там, ну вот эта вся херня, типа, не можешь за мента без скаче доставать оружие. Я считаю это достаточно бредовое правило, потому что, блять, вы менту запрещаете на постоянке таскать ствол. Как ментам тогда сопротивляться? Здрасте. А у меня оружие есть. Вот это вот ненавязчивое, а у меня оружие есть это прямая провокация госсотрудника на какие-либо действия, что нарушает правила нон-РП конкретно этого сервака. Сейчас вы услышите первый выстрел в мою сторону, и это будет вторая попытка спровоцировать меня. А-а-а, понимаю. Хорошо, я ему так плюху дал, дамага не хватает, к сожалению. Я ему такую прям плюху в полете дал, если бы я его убил, он покричал, он Меня снайпнули в поле. И мимо меня пробегает человек с именем Зен. Говорит мне, что мол, у меня есть оружие полицейский. Но хочет, чтобы я его проверил. Потом я еще раз мимо него пробегаю, просто патрулирую. И он пробегает чуть дальше, стреляет в мою сторону с СВД, ну, чтобы меня спровоцировать, но только непонятно зачем. Я за ним, получается, бегу, он забегает в домик вот этот вот, который на два пролета делится, выпрыгивает с окна и в итоге меня убивает. Только я не понял, зачем он это начал, зачем он перестрелку спровоцировал. Постреляться хотел таким образом Смотри, мы же в, в гетто с тобой пересекались Ты мне один раз сказал, что у тебя есть оружие Я тебя проигнорил, но потому что смысла не было тебя просто так проверять Затем я пробегаю еще раз Ты берешь мою сторону, стреляешь с СВД Выглядываешь, побежал ли я за тобой Я побежал И ты начинаешь убегать в этот домик И выпрыгиваешь через окно Получаешь плюху с дробовика и убиваешь меня А смысл этой перестрелки был ты же молча выстрелил, спровоцировал мента, зачем? Я не специально, может, выстрелил. Но у тебя же... Я думаю, все понимают, то, что зачем, это странный У тебя, тебя демка есть? А что тебе в демке такого должно быть там показано, что подтвердит твою вину? Мне кажется, уже эта версия, когда ты сам пытаешься как-то выдать Одинок свою криминальную записи. деятельность за бандита, а говоришь, что у тебя есть оружие... Где доказательства? Можешь демку показать? Ты можешь мне не перебивать? Ну смотри, либо мы сейчас Можно? смотрим демку, и это все затягивается, либо... А, ружка, давай, посмотрим давай посмотрим демку, давай посмотрим А что, смотрите? Скидывай сюда, и сколько? А что, ну, давай. То есть ты говоришь, ты хочешь сказать, такого не было? Я типа брежу, да? Ну, может быть, да. Ну, хорошо, он говорит, что такого не было. Обман администрации. Есть такое правило? Что еще раз? Есть правило обман администрации? Оно регулирует, когда человек говорит неправду и получается... Да, на есть какое то, -то ну да. просто Отлично. посмотри, вот дем... Отлично, ящи, демка, ящи. а он при тебе сказал, что такого не было. Давай тогда, если на демке все это ну, будет, давай, давай. то у него будет еще и обман. В итоге мы посмотрели демку, нарушения его подтвердились, поэтому, ребята, пожалуйста, всегда, прежде всего, пишите демку на всякий случай. Не часто это делаю, но в этот раз все же попрошу, имею Право. Ребята, если вы таких встречаете во время игры на каком-то серваке, то старайтесь их раскрутить на как можно большее количество нарушений за одну жалобу, или же за несколько ситуаций. Ну, примерно как это делаю я. Несколько дней бана, неделя, месяц, перманент и так далее. Так, чтобы челики не могли играть на каком-то серваке. Но опять же, не нужно всех подряд пытаться выжить с сервака, просто потому что вы типа умеете, посмотрели у меня видео, как это делается. Просто есть такой вид людей, они нарушают правила, их тэпают на жалобу, выясняется, что такое было и они никак не отпираются, не пытаются обмануть админа. Ничего такого не делают, и получать наказание заслужен. Таких смысла засаживать на серваке нету, они ничего плохого не сделали. Ты же в курсе то, что ты как мафия не должен афишировать всю деятельность? То есть ты должен быть скрытным. Ты не должен отличаться от гражданина. Но ты начал его провоцировать, говорить, то, что опыт, смотри, у меня ствол, проверь меня. Этого я не знал, да ладно. Плюс, э, зачем ты по нему выстрелил в сторону? Я не хотела, слушай. Я посмотрел, я посмотрел, куда он побежал, и дожал на кнопку случайно. Да? Не он случайно, так, не случайно, это уже считается за нарушение. Да, да, я так, понял, да. слушай. Все, тогда согласен, то, что у тебя на накладке. А, он тебе да. говорил до этого, что такого не было. Я ему задавал вопрос, типа ты утверждаешь, что этого не было, что я описываю, то, что это бред какой-то. Он сказал, можно сказать да. Он хотел тебя обмануть, надеясь, ну, на что меня не дадут. Я все равно уже из игры хотела выходить. Ну да, да. Какие-то бандиты пугливые, ребята, я не понимаю, в чем прикол такой. Я немножко испугался и ебанул. Я немножко испугаюсь, что значит, весь город. О, я только что пробегал, тут жмура не было. Опа, кажется, он причастен. Охуеть. Ну давай, идём Ребят, никому не Ну-ка, стоять! Э -э -э -э. <реш> Сука, вы понимаете, что это за бред, блядь? Это пизда, блядь, что за нахуй? Я не понимаю смысл, я не понимаю логику этих микробандитов. Мне вот интересно, как мыслит человек, который берет эту профу? Ты просто развернулся, сказал, в смысле остановись, и убил меня. В торговом центре, при свидетелях, без причины, достав оружие вообще. Мне просто интересно, как при таких решениях действует бандит, которому нельзя раскрывать свою деятельность. Ну а что смотреть? Куда еще смотреть? Понятно. Вот и испугался. Опять, блять, что все за бандитов такие пугливые? Я просто ваху. Оно и понятно, что у тебя ума хватает максимум на то, чтобы либо убить, нарушив три правила за один мув, либо убить в админ-зоне. Вот это зачем сделал, идиот? К стене встань! К стене встань! Сюда! За что его? За что мы же? на полицейского. А да, за что? В общем, да, да. А, меня назвали Чуркой, а, игрок с под ником Кочерга. Он подошел к вооруженному полицейскому, а, столкнул его в воду, а, непонятно зачем, а, этим спровоцировав, да, без причин. И говорит, да, типа, пойди, искупайся, Чурка, или что-то такое. Вот мне интересно, зачем это сделали, тэпните его, пожалуйста. Ник Кочерга, Dungeon Master. Ну, это был РП-процесс, ЭТМО, кем угодно. Значит. Ты человек... Ты просто ну, на ровном месте подошел и так сказал. Тебе за, за киллером... Ну, блядь, это РП-процесс. А в, мере, в чем и... РП-процесс а, заслуживался? Я сзади. не на спалке еще ещё где назвал, а это Ты был РП-процесс, понимаешь? Ну, правила не регулируют РП-процесс, не РП-процесс, просто запрещено. Запрещено, Запрещено ли? у вас был бы Запрещено. хотя бы... А, не, если у, хотя бы какой-то был бы диалог у вас, тогда это можно. Но а, если ну... Если он просто так подошел, сказал... Просто так взял, подошел, сказал, что ты плохой человек. Да, и так, так и было. Как... Он сказал, пойди поплавай чурка да, и берет плавно. меня просто толкает э, с заборчика в воду. Ну, просто так. НРП ну, и оскорбление. тебе не нравится? Мне не нравится, что ты здесь играешь. Если я где То где-то на видел. Но зачем ты подошел, просто так мента толкнул? Причина какая у тебя должна быть адекватная? Попробуй объясни хотя бы это. С оскорблением ты уже не вывез. Подожди, а я сейчас почекаю, я был с оружием или без этого. По факту, ну, я О, это да, расцениваю, то, что меня послужил. пытались сбросить с высоты за покушение на полицейского. А на это, Нет, знаешь знаете, ли, надо тоже он... решиться. Не, если он бы тебя вот так вот взял, толкнул когда ты -то оружием, это у него ферр с оружием. Да, я был с оружием на данный момент, ну на тот момент типа, вот. Я в тот момент перестреливался с человеком, который обстреливал цемент. Он это все видел, он -у -у. просто в тупую подошел, столкнул меня, оскорбил нарушил тем самым три правила. Оскорбление, нон-рп и ферр-рп угу. А можешь что-то мне показать демку? Что ты был с оружием? Да, без проблем Нет. кидай дискорд Зачем? А почему тогда у меня ферр... это? Ну ты я не побоялся больше... на полицейского Или... Полез Или... скинуть его сейский. просто так, видя, что у него оружие в руках, и он при тебе стрелял в кого? Ты этого не боялся. Я думаю, на этом стоит закончить, либо сейчас ему опять моча в голову ударит, он что-то еще придумает, еще более ебанутое. Да, сейчас... я моча в голову ударил, обиженка. Обиженка? Поплачь, нытик, блядь. Так, ну еще, еще муд, муд, муд. Да, надо будет муд потом дать. Спасибо за разбор. Обиженка, сука, вы правила, блядь, нарушаете чисто для того, чтобы потом спамить все как один обиженка, думаете. Не, ребят, я прекрасно понимаю, когда бандиты объявляют госом войну и стреляются с ними, бегают по городу. Ну или же просто рейд какой-нибудь, где ты зашел, и ты должен с кем-то файтиться. Это окей. Но для меня все еще остается непонятным логика микробандитов с дабл баррел головного мозга, когда они просто видят обычного мента, который ничего не делает, и они решают по нему пострелять. Мы не я не хотел... Снайпнули в полете. Ебать. Я нашел лайфхак, как можно обороняться против челиков, которые думают, что вот сейчас ты повернешься, они тебя ёбнут. Ага. В общем, я побегал еще какое-то время в РП профе и потом понял, что здесь счастье можно найти только в профессии администратора, но никак не в РП. А понял я это благодаря своему огромному опыту игры на РП профессиях. ознакомиться с которым вы сможете прямо сейчас. Это это Применье, я предлагаю спутать. Стой. Побег. Это пробы пропадают, блядь. Как играть? Да что за не -то лит, нет. Я перестал мыслить как душнило, От того и все проблемы. Да, ребят. Я перестал мыслить, как душнило, от того у меня все проблемы. А какой мудак вот? Интересно, мне взял, заблочил камеру чайно. <свес> <свес> Изи минус 2. Ну, окна. я тебя сломал. Но я мог заплатить. Ну да, я ты прям думал. продавец вот... оружия был? Из-за мирного профум меня убил. Хоть э, ты должен мне зайти Ты напал на мой магазин, Красиво? имею право. Да. А вот ты где-то убил продавца оружия. Заказ был. на. Да мне все равно ничего, ну, я в банке не учу, потому сейчас 500 к слил, понимаешь? 500 к в роли слил. Да он ебаный, блядь. Да мне похуй, я 500к в роли слил. Охуй, трагедия. Пойду нарушать все правила. Пиздец, блядь. Ну, интересно, вот он камеру зачем заблочил? Здорово. Я а я тебе разрешал меня? Ты сюда, подожди. Ты не вижу, Ты не видим. Ну, сейчас. Я здесь. Я тебя слушаю. Подожди, подожди, подожди. В общем, а камеру ты зачем заблочил? разрешал меня тейпать? Я разрешал ты. Камеру зачем Интересный. заблочил? А это не запрещено. Правила убрали. Я понимаю. Но ты-то зачем-то ее заблочил. А я не имею права блочить? Если нет, я убрали. тебе другого задал. Хотел... Не слышишь, нет? Камеру зачем заблочил? Я тебя зарейдить хотел с другом и забыл про тебя. Ты туда вообще не заходил. Поэтому ты просто так ее заблочил. И оставил Забыл. Я имею право ее блочить. Я имею право блочить. <сих> Окей, у нас он тебя понижает. Сейчас, пока не бань, пока не баня. У тебя халатность будет, если ты не объяснил мне всю ситуацию. Ты мне не объяснил всю, всю ситуацию. У тебя халатность будет. Я админобус, кстати, за то, что меня не спросил. Не бойся, не бойся. Долбоёб. Ты знал то, что убрали... Ты знал, что, ну как бы у него как минимум есть нарушение, но как бы слышишь, ты его не можешь бани, потому что как бы убрали пробкамера, -проб убрали эту штуку сервера, убрали. То есть он может камеру закрывать предметами. Но зачем-то, ее закрывают, Они просто по фану все камеры? Ну как бы это не считается нарушением. Камеры Разбанивают, потому что это не является... Ты меня слышишь? Я поверь, я не его друг, я его, я его самбо. Так это не считать за нарушение, понимаешь? Ты меня не слышишь вообще. нарп так в чем тут заключается не на что он камер, вас обе закрывал. Для этого же должна быть какая-то причина. А, за, за, зачитай мне правила нарп. Хорошо. Раз ты не знаешь. Раз ты не знаешь, я готов зачитать тебе правила. Не, я лучше себя правила знаю, поверь мне это. Расскажешь. Так, вы должны сопоставлять ну свой игру с реальной я жизнью. Для не Но у меня хотя бы на нее денег хватило, давай уже с этого начнем и закончим. При игре на сервере я вы должны что сопоставлять свою игру с реальной Соблюдайте правила выбранной профессии. А вдруг, он, как бы его кто-то подкупил? О, подкупил, типа, и все камеры захотелось Ну, ему, он типа, мне это как не друг так друг объяснил. Подкупило. Он мне не так описан. Разбанивал. Разбанивал, выдаем. Выдай ему еще один, один, одну минуту бана и разбанивал. Ты. Ладно, короче, давай, отдыхай, иди занимайся своими делами. С тобой разговор я никого не было. Я тебя сам будет. разбаню, если хочу. Я тебе тогда а попрошу вам, выдать дам... админ на бус. Идет. Ну, я ладно, спор шел. Он меня дамка этим что если ты стираешь, стоишь. Втираешь? А он дозорит раз, вот тут А, он дозоришь, что на сервере нет. Ну, зайдет, я покажу. Обиженый жизни похоже, похоже. На что капьется что он тебе камеру просто закрыл. Ну, на это же должна быть том, причина. Обиженной жизнью. Ты мне говоришь ну, про ну, обиженного допустим, жизнью, допустим, и ты сейчас знаешь про то, что мне как вылетит какое-то какое там еще нарушение. Кто из нас а, ты то есть на себя. Не выключил. ты стесняешься или что? Я стесняюсь? Спасибо. Я бы тогда не использовал voice. Я бы тогда ни с кем вообще в жизни бы не разговаривал, если бы я стеснялся. Вот кому-кому, но точно не тебе о моих стеснениях говорить. На 5 часов на серию купил себе, ты что, Могу позволить, а ты что, нет? Не, я просто не дурачек сюда закидывай, костарик. старик. То есть, по-твоему, ну, сервер поддерживают дурачки только, да? Будут. Не, подожди, скоро ты тебе опять... Ты сказал, будут. что сервер сидишь. поддерживают дурачки. Люди, которые закидывают деньги на сервер, чтобы поддержать создателя. Я такого не говорила. Ты только что, что сказал, что, купили, что люди формально, которые сюда, поддерживают хорошо. сервер и закидывая на него донат, это дурачки. Поздравляю. А, так, я тебя разбаниваю. Аааа, <смех> Сейчас я тебя разбаниваю. Чё, как дела? Не получается, разбаниваю. да? Разбаниваю? Да, не получается бан, да? Прописать <смех> на меня. Разбаниваю, я типа короче говорю. Не, тебя не пота... А, на тебя бан прописал что ли? А, подожди. Я его разбанил. Да, надо конченый. Я, значит, твой стимодит, что я скопировал. А, я твой заранее стимодит еще скопировал там. Хуесово. В этот момент в админзоне начинается сущий кошмар, потому что стоило мне просто забанить какого-то микро-бандита за нон-рп, как тут же к нему подключается знакомый администратор, вокабуляр которого ограничивается, ну типа как бы, ну это, это я знаю лучше тебя, и я не стесняюсь своего голоса, у тебя программа для изменения, пиздец. Пока он заговаривал мне зубы рассказами о том, какой же я плохой администратор, правил нихуя не знаю, и вообще права на существование не имею, из-за того, что я юзаю войс мод в этот момент он втихаря выписывал мне банза, что сам туда и отлетел. Как тут же подлетает третий микробандит в админ профессии и начинает расспрашивать, за что эти двое получили пиздюлей. А, твикс тебе никак не мог выписать. А да, ты, но кто? тем не менее, мне написал в чате, что он попытался ты, меня забанить. все он уже хотел это сделать в этот а -а -а. момент. Я же не дебил, я а, не смотри, буду просто так насчет, э -э смотри, смотри, смотри, Насчет блока камеры. Э -э правило? Насчет, Камера буква, то есть был закрывать. Его нету. Раньше оно было, сейчас его нету. Да? Я рад, что его В убрали, принципе, но это МРП приравнивается. Потому что что? Правильно написано. Сопоставлять свою игру с реальной жизнью. Ты в реальной жизни будешь бегать, просто закрывать камеры. На. Потом просто тебя. А ты чего интересно взял, что он наверное, на бум закрывал? Он сказал то, что он забыл потом. Он за закрыл камеру, чтобы типа меня зарейдить. В итоге я стоял все это время у себя в хате, он меня не рейдил, и он вообще про это забыл. Поставил блок камеры, зарейдил, убрал. Все, побежал дальше играть. а не поставил и забыл. Ну, вот это бред. Поставь он, зарейди меня, и убери. Но окей, претензий нету. Он поставил, забыл и побежал дальше своими делами. А дела у него какие? Не особо отличающиеся от других дебилов на сервере. Просто побегать на крыше или же пагетто с оружием и нарушить нон-РП. и поубивать под крики 5К на А что я сейчас сделал, интересно, такого? Мат? Я сказал дебила. Дебил, по-твоему, мат? Во-первых, у тебя охлажденность прилетела в момент, когда ты у TheBiner стоял. Угу. ты то А чё? Не нравится тебе что? то Или ты одно слово выучил из свода правила и постоянно им спамишь? Так я и без тебя знаю, что это правило. К примеру, слово такое, блядь. Такое-то, блядь, что? Вот у тебя теперь тоже халатность есть. Поздравляю. Выписать тебе, пиздюрей. И где-то у меня халатность Ты видел. Ты О, только что сказал, демка. блядь, в момент, когда ты выключал микрофон. Демка пишется. Ну да, давай. Что, да, давай. Что, сука, думал, самый умный, блядь, мне тут перечитываешь правила, которые у меня открыты на втором мониторе? Ну ахуеть теперь. Которые надо учить, а не открывать на втором мониторе. Учить, блядь? Я Стенит... что, в школе Стенит... учить правила? Совсем ебнулся. Так учить. Нахуй мне учить правила. Я, я особо... сюда не захожу, чтобы учить правила, как учить уроки. Хуя, но ну, мне нужно, учить правила. Если я могу просто открыть правила, а нужно прочитать. А не профессии и чисто ни летать ничего не... всех. А ты у нас дохуя умеешь играть за РП профессии. Весь твой РП сведен к тому, чтобы Никак кричать пять пол и стрелять по челикам, которые без доната играют. Вот это вот у тебя весь твой верх. Большего тебе не дано. А ты читаешь тут. Это лучше оно могло было быть ты лучше. Что? Оно что могло быть лучше? лучше, если бы ты не бегал, не ебашил все гетто могло постоянно. быть, но оно не лучше. Ну да, я тебе еще раз говорю: ты мне что не слушаешь? Ты глупый, ты не способен в диалог. Я тебе говорю: оно могло быть лучше, если бы постоянно по гетто не бегали челы, которые тебе ломают окна, которые ломают тебе игру сами. 5 канапов Ты же даже не отрицаешь того, что ты просто ну, бегаешь ты на делал... сервере, кричишь 5 канапов и все. Большего это... ты бля, ничего ты, как ни, как не вносишь. Да, как ты, что... ты, блядь, какие как ты Я спокойно себе играю на профессии На профессии оружейника На какой профессии? На профессии Это оружейника Софт на профессии, на НРП, да И все я, я в данный я момент научился. на профессии да, нон РП, потому я что я наказываю челиков, случился. которые нарушили, если ты этого не понял до сих пор. Ты мне что-то про РП будешь говорить, когда у тебя у самого оно ограничивается 5К на пол и все. Но ты бы хотя бы ми обыскал карманы, блядь, отыграл. Ну, и, если ты так же ничего, РП топишь. Вот придум... помимо ограничивается 5К на пол, А мне блядь. не нужно ничего нового придум... придумать, если я ну вот этим нет. оперирую, если оно так и есть, блядь. Ну, ты что-то новое сказать, реально можешь внести в РП? Давай, при... предложи, давай, давай. Кроме 5К. Пол. Ты же этим всем и занимался при мне. У тебя карта банклавщита ограничена только одним гетто-районом. А арсенал действий, которые тоже ограничен, крикнуть 5 пол, пострелять по челикам, и все. Ты же ограниченный. Как умственно, так и в игровом плане. О чем с тобой вообще разговаривать? Зачем для тебя что-то новое придумывать? Тебе хватит и того, что я сейчас говорю. Удачи, да, да, да. То... Как кликать Удачи. на другие профессии, кроме бандита, научишься, тогда расскажешь мне что-нибудь. Какой плед, блять халатность у тебя, сука, сам значит за собой не замечаешь, когда ты что-то говоришь. Пиздец, так все хотят блять задушить, я как будто на второй Umbrella играю. Сука, пиздец, дожили, тут челы, которые играют на бандите 24 на 7, тебе рассказывают про то, что у меня хуевая РП. Дальше, летая по серваку, я заметил, что у челика, который заблокировал мне камеру, была ЖБ. Он решил на одного челика пожаловаться и на меня еще потом. Пока они разбирали жалобу на одного человека, я ни слова не проронил. Но как только речь зашла обо мне, я предложил им поменять крышу Потому что на той, что мы находились Происходил полный пиздец У меня просто слов нет, чтобы это описать Дарк РП во всей красе давайте отлетим, где не шумно Вы нормальный, нет? Давайте отлетим в другую часть карты Где не будет так шумно И там поговорим мы тут разбирали жалобу Из-за... Но у него же на меня жалоба. Кто не хочет, можешь ты улететь, пожалуйста? Я да. Не хочу, реально улететь, не никто... тогда пожалуйста. будет Так -то у него же на меня а жалоба. Я хочу, полетел, не... и начинаешь хоть по мне. На, на, на тебя тикет вот. будет, на тебя тикет они а жалуют. Слушай, нахуй за своим я тикетом. И... Если ты не видишь шедуствориться за долбоебизм. Чел с двустволкой бегает, блядь, стреляет. Один монтировкой хуярит. Ты мне рот затыкаешь. Пошел нахуй вообще, сука. Я нормально предлагаю улететь вот туда. Поговорить а, спокойно, тихо. Понял, я я понял. Я понял. Да, нормально, блядь. А ты долбоёб, не говоришь про то, что я помеху создаю. Наоборот, пытаюсь помеху ми минимизировать, блять. Ебанат, сука, комнатный. И ты меня еще обзывать, блядь, умудряешься. Я только прилетел на жалобу. Твоим мне... я бы не раз Да, говорил. с твоим голосом, блядь. Я бы с таким, как ты, ебанатом бы в жизни бы не заговорил. Ой, блядь. Да, убери отсюда дурачка одного. Откаты тоже есть, Да, откаты, блядь. Ты эти откаты можешь себе в одно место засунуть, сука. Тут у вас на без зверинец, блядский, вы, у вас мэр, блядь, в коробке сидит, один чел, блядь, с двустволкой летает, стреляет, блядь, охуенно устроились, я говорю, если <с жалоба на меня есть, полетели вон там, поговорим, где тихо. С одной стороны, с другой туп. Да, пиздец. Иди сам тут, а иди сам, иди поговори там сам с собой, пожалуйста, да он, просто пахнет человек. Сид, Так я здесь меньше всего шума издаю. Буду убили. Он угрожал человеку. Я спас. Его. Угрожал человеку. Я же Робин Гуд, они а не бандит, не мафия, да? Нон-РП. Плюс фризил. Расскажи, что я? Нет, дядя, нет, нет. Я спас человека. От, от кого? Грабежа. От человека, который его грабил. Так ты же тем же самым занимаешься. Как ты можешь быть Робин Гудом? Нет, я спасаю, я спасаю людей от этого. Спасаешь? Ну, тогда тем более но на РП, потому да. что мафия занимается совершенно другим. Удачи. Ладно, какой ты злой, конечно. Бедно. Обиделся, да? Обиделся, да? А что ты его забанишь? Тихо. Обиделся на что? Как ты меня можешь Псих. обидеть? На то, что я спас человека. Ну, спасай деньги в другом что, что месте, человека. либо берися, покупай профу какого-нибудь Робин Гуда, где это можно сделать, и занимайся спасением всего человечества от грабежей на 5К. Так много людей так делает. Ну, мне все равно, сколько делает. людей так делает, ты мне попался сейчас. Тем вот более на глазах, которые нарушил правила. Стой, стой, стой. Я не буду больше Стой, стой стой, счет, стой, стой, стой, стой. стой. Ну, ну тогда бань человека, который его грабил, так как он грабил в общественном месте. И вот тоже банит в таком суще. Почешь правосудие? Банит очень постоянные войны, мафии, амбреллы, госов. Ладно. За Зачем непонятно. Непонятно, что вот. А зачем стрелял только? Здорово, объясняй. У меня РП-процесс был, чучело, обратно а меня тэп. Чучело? Почему И, чучело? И, во-первых, по это... Закрой ебало, ублюдок комнатный, это... я тебе что? выдаю нон-рп оскорбление. о хо На демочку записаны матюки. Матюки. Ну, на дымочку записаны матюки, а ты не можешь матюкаться, потому что тебе не разрешают дома, да? Или что? Потому что это в правилах написано, на проект что за админа материться Хорошо, да да да да, -да, -да, -да, -да. Оскорблять, зато меня... администратором можно, пиздец. Да, животное Закрой нахуй свой рот, никчёмное животное, блядское, на мафии. ТБ, быстро ты ко, ко мне! Тут просто хуже. терматики за угу. Куда ты бежишь, блин? Woda. Что делать, если за админом материться чучело эту тупоголовую? Да, goal. чучело тупоголовую. Ты меня оскорбляет. Хуесос, блядь, отсталый. Куда ты бегаешь, сука, постоянно? Что ты делаешь, Алло Клоу? Куда ты Что ты убегаешь? делаешь? Меня разморозил. Куда ты я убегаешь? Я не убегаю, я за устаршего админа, да. который поумнее тебя на три головы. Ты материшься за админа да. и лодских скажет. Какой так же я, к... я Какой Ты же я меня оскорбляешь, ascor... чучело конч. Стрелял по человеку, который начал стрелять по мне. Если ты меня ага. забанишь, я поду и тикет на демочку все записан. Да, да, да, удачи. Тебя нахрен минимум снимут. Удачи. Тебя минимум снимут. Тоже я плохой пиздец. у уебком назвал. Слушай, он жалобу начал с оскорблений. Как мне с ним разговаривать после этого? Ну все равно ты мог его замутить но э, да я это ему и на сделал. Это, ты не, Он ты до этого, права, как видишь, оскорблениями ты... сыпал нон-стопом. Я всего лишь сказал в ответ и не больно. Я понимаю то, что у тебя 5 часов. Понимаю, что у тебя 5 часов. А почему у тебя 5 часов, кстати? Потому что я наиграл тебя на сервере 5, 5 часов. Понимаешь. А, ты за 5 часов купил овнешку, да? Да, могу себе позволить. Хорош, чел. Правила только подучи, пожалуйста. Ты немножко. Да, за админ я знаю. ты не имеешь права ни материться, ни оскорблять человека. У а, да. то есть меня могут поливать говном. Охуенно. Блять, пиздец. То есть, ты за админа должен хавать всю эту хуйню. Как я понял, тут вообще не паханное поле долбоебов, поэтому надо тут поработать изрядно. Все оружие готовьте стрелять. <связываем> <связываем> нет, Сказать что-то, подождите. Подождите. Нет, нет, нет, нет, нет. Успокойся. Я тебе говорю. я. хотел. Если... хотел. Ты что? Я Взял. Это Его нельзя. У нас та нету. Как мы будем расстреливать без тымады человек? Да он живой. Не арестовывай, стой, подожди. Ну расстреливать по всему. Это чуть Я хотел в вот... Я вот так вот... Я вот так вот... Я вот так вот... Я вот так вот... Я вот так вот... все вот так вот... Давай. вот так вот... Я вот так ты даже ко мне не ты у меня процесс был, куда? Что, что происходит? Не, да, куда? А, Сейчас это что происходит? Получается, Джаггернаута ТЭП. Да, Кого? А почему ты не спросил, есть ли у меня... Ли у меня, есть, Сам... у меня да, такой... Я наблюдал, наблюдал, у меня был процесс. процесс. Что это? У него был... А, у меня даже а если был, был такой процесс. У меня был такой Слышишь, Виктор, я тебе скажу. Ну, начинай писать демку, потому что... этот администратор ведет себя неадекватно. У него 5 часов после Без разборок. Без разбора? Ты даже ему ничего не сказал. Смысл? А почему смысл? Если ты с ним даже не поговорил? Смысл? О чем Большой с ним смысл. Говорить? Ты вызвал его на разборке. Ты вызвал его на разборке. Почему не разбирай? Ты тупой забанит. Что мне разбирать? То, что он нарушил НРП? Почему это не очевидно, по-твоему? Ты должен с ним разобрать жалобу. Ты пять часов вовне, реально. Одну, разобрать, блядь, оба, жалобу, да. да сука, что все. тут разбирать? Вы Ты не администрая админки. Администра ты оскорбляешь участников, ты материшься за админа, ты баняешь баня без Какой Небольшой негодяй, ахуеть. Тьмой, пять часов вовне. Еще что-то говоришь, человек. Уже, уже шесть, уже человек. на сервере. А, уточнично, шесть человек. Точно. Какой стрекил своего В смысле фрикил? В смысле стрекил? Мы все да. здесь. В смысле стрекил? Я расстрелял. не захотела выйти за меня замуж, вот. Наверное, это не стреляли. причина для убийства. Получаешь бан, получает ждки. Ты тебя причина? Это причина. Я сейчас Демку записываю, если а понятно. А сам ну и что не так? Объясни. НЛР у тебя. В общем, когда я всех перебанил, теперь я могу вам спокойно объяснить, что все-таки будет сейчас. Они решили расстрелять человека, причина была ранее вот этим дурачком описана, это не является РП причиной первая. Фрикил. Когда болван, который блокировал камеры, убил по ошибке какого-то челика, это был тоже фрикил, но ведь он убил его по ошибке, но все равно же, он целился совершенно в другого человека и тоже хотел его убить без причины. Джагернаут отлетел у меня молча и спокойно за то, что нарушил нон-РП. Он спокойно наблюдал за расстрелом человека бандитами, а также помогал им в этом. В этот раз мне попался сквад ультра тупых долбоебов, еще глупее я не видел. За исключением этого Челика, он хотя бы более-менее адекватный, но у него тоже есть нарушение НЛР. Его убили и он снова пришел туда. Они отыграли РП то, что они меня вызвали. Да. Понимаю. Да. Слушай, в тот момент диалога никакого не было, что вы вызывали там тамаду и так далее. Вы просто обсуждали то, что вот он хотел там в голову попасть, вот убил нечаянно тебя. Обман у тебя еще. Да ты что, какой обман? Может, хватит ныть, что я фрибаню? И просто ты поймешь, что ты немного не так нарушил или же отыграл какое-то правило. А может ты немного не так... <coughs> может ты немного не так пользуешься своими привилегиями? Слушай, хорошо. Вот ты вроде бы один из... Адекватных в этом скваде и в этой части игроков, которые тут встречают. Давай я тебе попробую более-менее спокойно объяснить, возможно, что тебя не устроило. Давай по пунктам. Первое, что тебя не устраивает. Во-первых, ты тэпаешь людей, не использовав команду Гота к ним. Ну это, конечно, говоришь, что ты наблюдал за ними, но всё равно. Второе. Вызываешь людей на разборки и даже не разбираешься с ними, а просто баханишь второе. Хорошо. Давай, первое. Первое. Ну, я, во-первых, наблюдал за вами. И после этого у вас не было РП-процесса. Плюсом. Плюсом к тому, что... Ну, а смысл мне ГОТА опять к вам писать? ты Тепаться из одного места, где я с вами нахожусь, в другое место, где вы находитесь. Но ну, я вижу, что вы ничего не делаете такого супер суперзанятного. Второе не разбираешься человек отлетает уже не первый раз из-за нарушения того или же другого правила возможно не первый раз он еще и это правило он не понимает того что я ему говорю вот ты понимаешь мою речь? То, что я тебе рассказываю, или же сейчас обид? Ты меня слушаешь же, да? А ты сейчас меня сидишь слушаешь, когда я что-то пытаюсь объяснить. Эти же челики меня либо оскорбляют, либо угрожают снятием за то, что я такой вот, знаешь, плохой, нехороший, посмел их забанить. Они тут же начинают спамить в админ-чат, что вот, тут козел админ неадекватный. А смысл с ними мне что-то пытаться разбирать, они не в себе. Я им пытаюсь нормально, адекватно объяснить, они начинают орать, кричать, что чтобы я ушел с жалобы, чтобы я позвал кого-то другого админи. Тот же Чайна, к примеру. У него жалоба была на мою якобы халат. То, что я ему выдал там бан, соответствующие его нарушениям Он рассказывает админу о том, какой я плохой Я вот в момент с ними нахожусь Я говорю, ребят, тут очень шумно В этой админ зоне а, Там, чтоб ты понимал, что происходило Челик какой-то бегает С двустволки стреляет Кто-то лупит монтировкой Я нормально никого не слышу И не сомневаюсь, что они тоже И говорю, ребят, давайте, если вы хотите это обсудить Улетим на другую крышу Там поговорим, там потише будет Никто не слушает он продолжает оскорблять, а все продолжают кричать, перебивать, а все начинают орать, чтобы я улетел, то что я вот плохой такой, я ему посмел бан выдать. А вопрос, как мне с ними тогда нормально взаимодействовать, чтобы они себя не вели как животные? Ну, ну невозможно постоянно как-то терпеть вот это говно, а от людей хавать. Я надеюсь, ты это понимаешь. Вот я сейчас от тебя говно не слышу какой-то без остановки в свою сторону. Ну, за исключением того, что ты пишешь в админ-чат. Но я же с тобой нормально общаюсь. Я же тебя не обзываю. Я тебя хуями не крою просто так. Вот я сейчас демку посмотрел. Увидел, что тебя убил вот этот Чайно. Он улетел за фрикил. Типа он говорит, он по ошибке убил кого-то. Но он же все равно хотел убить. Ну, возможно, не тебя, а вон того чела на Амбрейле. Ну... Фрикил есть фрикил. Ты говоришь, что они отыграли то, что они позвали там куда-то еще опять тамаду. Ну то есть тебя. Они в этот момент никого не звали. Возможно в дискорде да они звали тебя или где вы сидите общаетесь со своим другом Андреем. Вот, возможно там ну друг друга позвали. А в войс чате я этого не слышал, хотя я наблю... находился там достаточно долгое время от начала и до конца считай. Никто никого не звал. Единственное, что я слышал из обсуждения, как Чайна просто хотел в голову попасть, но не тому попал случайно. Вот видишь, он сейчас даже вот спамят, то, что тут чел Овнера сливает. Каким образом я сливаю Овнера? Если бы я хотел слить Овнера, я бы, наверное, просто бы всех перебанил, разве нет? Я бы, наверное, всем бы муты повыдавал, не знаю, куча оружия, ну, если бы мог, наверное, и хотел бы слить. Я же просто вижу нарушение ТП человека, первое время стараюсь ему его объяснить. Если человек неадекватный, то я не, я не буду больше пытаться объяснять это и тратить время. Я просто выдам на наказание и все. Он же видишь, чем занимается. Он пишет, что я то админку сливаю, а то еще какой-то хуйней занимаюсь. Ну, с ним никакого диалога не будет. С тобой вот есть диалог. Дальше тебе слово, что ты думаешь Ну, что я, я думаю По этому поводу, но все Я понял, что касается Неадекватных людей Да, есть неадекватные люди Сам таких Вижу не раз Но не все такие И вот ты, ты Я не знаю, он даже вроде как ничего не сказал Ты его молча забанил Это что-то первое Что второе, ну Материться за администратора, это все равно халатно. Ну, с учетом всего, что было за все кучу жалоб, которые я сейчас разбирал, ну, грубо говоря, жалоб я их не подавал, просто вижу нарушение, тэпаю, разбираю. Это единственное, за что могут кидать претензию, и за что я получу потом, впоследствии бан, когда ливну с сервака. Потом я снова после бана зайду. И буду снова наказывать тех, кто нарушает. Но прикол в том, что в большинстве ситуаций, реально в большинстве, я так начинаю себя вести только в ответ на какое-то говно от игрока. Пример тому твой друг, который улетел. Пупик вот этот, Андрей. Я его только тэпнул, он сразу же нарушил 4.3, оскорбление админ. После этого я не вижу смысла как-то уважительно относиться к игроку, который берет и с первых же секунд начинает оскорблять админа, который находится, грубо говоря, на слух. К такому типу игроков, ну... У меня нету никакого ни уважения, ни понимания, ни сострадания. Для меня это никак иначе не игрок о а свинья. Можешь демку, на эту демку писать, там откаты делать. Но я думаю, тот, кто посмотрит такую демку, друг знакомый твой или же какой-то админ, он будет просто солидарен с этим. И сейчас, чисто из-за того, что ты со мной адекватно разговариваешь, я тебе не буду выписывать ни одного бана.